Всем привет, дорогие мои друзья! Приветствую вас на канале МариАрт Арт живопись маслом. Меня зовут Марина Бертник. И сегодня мы напишем такую замечательную работу замечательного художника Алексея Зайцева из серии «Запахи лета». У него очень много картин таких вот летних потрясающая работа на самом деле все такие добрые какие-то ну, в общем посмотрите сами настолько они несут такой положительные эмоции когда смотришь на них и вот одну из них мы напишем подписывайтесь на канал если не подписаны включайте не забывайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы с вами начинаем разбавитель white spirit без запаха кисть возьму вот такую потертую щетинку небольшую холстик тоже небольшой у меня 18 на 24 маленький формат взяла мне иногда нравятся такие вот маленькие крошечные работки писать разделила пополам да чуть ниже середины видим линию там где у нас будет трава вверх травы Вверху небольшая часть там будет у нас виднеться дерево, да, которое, до дальний бережок. И отражение. И вот девушку я намечаю, беру коричневую красочку, отметила, где она. Она будет стоять у нас по центру, да, отметила макушечку, низ, где платье будет уже в траву, да, уходить. Пополам этот силуэтик поделила. Это у нас будет линия талии. Вот намечаю ножки. Платится, да, лицо. Здесь вот треугольничек такой лица. Здесь вот плечика у нее ручка. Вторая рука у нас будет лежать а, на руле она надо да, такую свободно положила а, велосипед колесики на наклон вот я видели показала а, под каким наклоном а, раму велосипедную тоже наклоны смотрите все вот эти деталечки да легонечко легонечко совсем чуть-чуть на и также руль дугу руля и вот здесь будет у меня теневая на платье рука вторая держит руль а это так вот свободно свисает а здесь где-то платье будет горловина тут вот теневая кисть беру синтетика кругленькая красочку э, желтая э, красный и белила то есть добавляем красненького постепенно на разбавителе чтобы такой вот получился персиковый оттеночек светленький и заполняем вот там где у нас э, тело есть да вот руки шейка, лицо пока вот этим цветом закрываем почему я делаю не темные, да, сначала чтобы они не были очень уж темные то есть лучше постепенно потихоньку темный оттенок вписывать в свет это будет более так вот мягенько будет оттеняю руку но это тоже как бы в данной, да, допустим, работе в данной задаче я вот так вот поступаю ну, кое-где в некоторых работах тоже так делала чтобы мягко было, но иногда требуется наоборот, какие-то жесткие тени да, и тогда лучше, конечно начинать с темных оттенков прокладываю теневые, вот тут -вот. Около выреза платье тоже теневая будет. Теневой это то есть меньше белил. Я добавляю больше коричневого, красненького в оттенок в этот разбеленный. Вот треугольник лица вытемнела. Белилки с желтым, солнечные освещенные участки тела показываю. Более пастозно можно. Шейка. Тоже наклон шейки, обратите внимание. То есть мы не как-то там вертикально просто да, закрашиваем, а вот именно под определенным наклоном. Прорабатываю шапочку охра с белилками. <coughs> И нижнюю часть потемнее. Взяла щетинку коричневого с индиго Закроем Сначала То отражение в воде От дерева, да, которое идет Чтобы у нас девушка уже была На таком контрастном фоне Темном И чтобы нам видеть, понимать Насколько а, Цвет кожи ее, да, платье ее Насколько они Мы попадаем в тон В цвет Чтобы было проще Когда рядом будет такой вот довольно таки темный до да, оттенок а, темно наношу но тонким слоем то есть на разбавителе тонким слоем аккуратненько обхожу если неудобно щетинка можете в принципе взять какую-нибудь и синтетику то есть не привязывайтесь что если у меня такая кисточка значит и вам там обязательно такую да надо брать чем удобно тем заполняйте также вот это вот кусочек низ деревьев, да, на дальнем плане, вот видно, я индиго добавила, а потом таким вот темно-темно-зеленым коричневый с голубой ФЦ, можно капельку желтенького добавлять, между ними, между черными, вот такой вот темно-зеленый. Кисть щетинка уже побольше, беру голубую ФЦ, белила красненького туда немножко и подпачкаем коричневым для того чтобы он не был такой прям голубенький а был грязновато голубой и вот коричневый дают вот эту э, грязь так скажем да но такую благородную, более сложный оттенок воды получается. И вот видите течет жиденько жиденько горизонтальными мазочками я заполняю слева справа от отражения воду Стыки сухой кисточкой чуть-чуть растушевываю. это еще не конечный результат еще будем работать голубая фц желтый охра тонким слоем таким вот грязноватым Закрываем там, где у нас будет на переднем плане трава. С разнообразными мазочками я... Так вот, нужно избавиться от белого холста, чтобы понимать, насколько ярко у нас а, смотрится девочка. В этот же грязноватый оттенок побольше белил, голубой футзем. Теневую часть а, платья прорисовываю. Вот платье белое, оно таким вот довольно-таки темным цветом. Голубая ФЦ с красной, получается фиолетоватый оттенок. Тоже не фиолетовый ядреный, да, такой какой-то ядовитый, неестественный. А Вот именно фиолетовый такой вот натуральный оттеночек. И более светлым белил побольше, да, уже освещенную часть. Периодически возвращаюсь к девушке, вот шейка, подбородочек очертила. Буквально, видите, треугольничек такой сделала коричневый. И уже получается выходит, появился и подбородок, и лицо девушки. Да? Белилки с желтеньким, светлую часть руки, темным цветом кожи. Делаю мягенькие переходы. То есть работа очень маленькая, как бы кропотливая, да, но все это возможно показать и на маленьком формате. Индиго очерчиваю шляпку и вот чуть-чуть покажу, как бы темную часть волос. Индиго с красненьким. Там вот волоски у нее немножко видны. Коричневый с красным. Этим темным цветом можно подрезать форму а, лица, делать шляпку вот поправлять. Руки. Если, допустим, получилось, да, к примеру, очень толстенькая, можно вот этим фоном смело подрезать. видите шейка у нас идет на солнышке то да, получается освещена она светленькая а лицо само а, более темное в тени вот нанесла коричневые тени и мягенько растушевываю светлую часть платья, белилки с голубым но белилки преобладают еле-еле такой голубой а теневые соответственно уже подпачканы голубая файца, фиолетовые оттенки и свет может мы пишем да помним что мы пишем пастозно а теневые наоборот стараемся минимум краски наносить прителечки на платье обратите внимание на том под каким углом идут вот эти вот складочки на платье то есть по диагональке то есть не закрашивайте их как-то там вертикально или горизонтально да вот именно фактура ткани вот эти вот складки нужно <coughs> так вот показывать даже вот в тени, видите, бирюзовый оттенок я смешала, коричневый с голубой ФЦ. Такой вот зеленоватый рефлекс от травы на платье падает. Даже вот такой вот темный. Под грудью тоже теневые у нее. Белилки с желтеньким. Делаю еще более освещенные части, где у нас вот на руках, на лице у девушки. Вот здесь вот краешек, краешек аккуратненько освещено лицо. Вверх шляпки светленький, красный с коричневым, вот в этот охристый оттеночек мягенько втираю. Вот высота, да, шляпки. И слегка коричневым очертили. Шейку, волоски красный с коричневым, еще больше вытемняю лицо, но оставляю тоненькую-тоненькую светящуюся полосочку по краю лица в области декольте тоже затемняем коричневым с красным красочки прям вот минимум, минимум, на кисточке, лучше несколько раз набрать и постепенно-постепенно вот добиваться нужного оттенка чем сразу это кинет сильно вот здесь солнышко на шляпку падает вверху а дальше пошла тень от вот этой вот высокой да я забыла как она называется такое интересное название у шляпки вот именно у верхней вот этой части Верхушечку также индиго очертила. Белилки с желтым. Э, такой, ну, больше белилки. Что-то типа бантика на шляпке. Такой пастозно прям выложила. Форму шляпки придаем вверху. Красным цветом на волосах у нее там тоже пастозно выложила, как бантик. И здесь бусы. Бусы, обратите внимание, не до конца прям доводим. Шейка в изгибе получается. Да, и как бы половину э, части бус мы видим, а там дальше уже идет изгиб, поворот, и бусы не видно. А кисть руки смотрите, прорисовываем тоже буквально там пальчик, и общая, вот как бы. Масса пальцев, да, остальных. То есть каждый пальцем мы тут не прорисовываем. Тем более, когда маленький формат, нет в этом смысла. Работаю с платьем еще, добавляю где-то теневых участков. Вот здесь толщинка полей шляпки. Света добавляю. Желтый с коричневым прорисовываю таким пока цветом наш велосипед, раму велосипедную. Ну, такой светлый, все-таки а, коричневатый, да, но не совсем темный. Индиго с разбавителем тонким слоем а, прорисовываем наши овалы колес голубоватым цветом ставим бличочки не полностью черным перекрываем да и не полностью весь овал обратите внимание получается изгиб как бы мы не полностью будем эти блики видеть. Также ставлю плечочки вот, а, желтые с голубой а, ФЦ, туда коричневый, а таким грязным зеленым а, прорисовываем. Такого цвета будет у нас зеленоватый велосипед. Уже сверху по этому желто-коричневому. И желтый с белилками сам руль. Он у нас будет посветлее. А желтый с белилами плечочки ставим на велосипедной раме. Обрисовываю индиго, где, допустим, у меня остались непрокрашенный холст. Даже красный с белилами, вот плики на колеса сделала. И уже более темным, голубая ФЦ с желтым темно-зеленым, в теневых частях велосипед показала. На большом количестве разбавителя еще делаю горизонтальные мазочки посветлее на нашей водичке, но не полностью перекрываю а так вот кое-где и даже вот добавила красненького таких фиолетовых моментов также индиго набираю на кисточку на щетинку и вот создаем отражение от дерева такое вот интересная горизонтальные мазочки выходим где-то пятнышками на водичку, да, то есть у нас там могут быть э, просветы какие-то вот у дерева, то есть небо, да, и вот оно такими же пятнами, просветами будет виднеться в воде. Слегка набирая, вот макая там вот какие-то веточки, уже не горизонтальные, а так вот свисают, да, довольно-таки темненькие. А также отражение можно добавить довольно-таки темного, голубая фЦ с коричневым, Беру мастихин, охра с голубой фц, желтенького чуть-чуть, но такой довольно-таки темненький цвет. И вот коротенькими мазочками показываю а, какие-то пятнышки, да, а, ну, там же дерево у нас, и вот а, показываем, но довольно-таки темно. Все-таки оттенки темненькие. Зеленые более охристые, там посветлее. Можно вот, видели, желтого добавила, да, в зеленый, с краешку. И то есть захватываю где-то посветлее, где-то потемнее. Вот таких моментов. Отражение в воде тоже мы добавим туда оттеночка. Вот в коричневый зелень добавили. Но оттенки добавляем, но они там... Темные должны быть, не делайте сильно яркими, потому что там темно. Чуть-чуть сглаживаю, работаю с деревом. Белилки голубая ФЦ коричневый. Вот такими вот мазочками вертикальными. Потом перебиваю их горизонтальными. То есть создаем вот так вот водичку. И также маленькими пятнышками прям на носик мастихинчика набираю красочку. И в темные места тоже, вот как я говорила, да, просветы могут быть между листвой. Также она отражается. То есть так вот немножечко показали. Еще более посветлее, вот капельку-капельку, как бы таких вот волночек, ряби, добавлю поярче, чтобы было. Это уже так от себя. У автора все-таки более темнее водичка. Более фиолетовым цветом опять возвращаюсь к платью, прорабатываю теневые. И тонкий слой, втирающий слой. А светлые участки на платье более пастозно. И вот даже разбеленный желтый выкладываю. зеленоватого даже оттенка прорабатываю аккуратненько велосипед. Руль, если, допустим, толстенький, можно темным фоном все это подрезать. И вот такими коротенькими мазочками что-то напоминающее кувшиночки. Это, скорее всего, прудик какой-то. Маленькими мазочками добавила зелененьких, рядом темненьких, да, то есть делаем как бы объемчик такой темненький и светленький, и совсем вот такой желтый с белилками, с капелькой зелененького, там посветлее чего-то. Еле касаюсь аккуратненько так вот маленькими мазочками. В теневой части тоже покажем кушинки, но такие они уже коричневато-охристые, такие с зеленцой, болотного цвета, да. А, набираю на торец мастихина темный вот этот зеленый цвет и вот какие-то свисающие веточки, вот так вот показала. Коричневый а, с нашей охрой, такой вот -тем, грязненький, темненький, зелененький, начинаем создавать а, на переднем плане траву охристые оттенки более да больше охр добавляем носик мастихина смотрит кверху. верху еще что интересно движение травы да как бы на этой картине она у нас влево наклон у нее ну и мы также сделаем наклон в основном да идет как бы влево но не, не весь, да, то есть э, перебиваем где-то, меняем направление. Потому что, ну, чересчур будет. Даже красноватых вот таких оттенков. И не забываем, соответственно, про темные коричневые гол, коричневая голубая фЦ. То есть, не будет у нас светлый яркий смотреться с, очень так вот ярко, да, сочно если рядом не будет темных оттенков. Вот мы их а, сейчас так вот смело закладываю. Я в разных направлениях, видите? Но я двигаю мастихином в разных направлениях, но все равно общее движение, масса, ведь надо, да, что у нас наклон идет влево. Вот добавила желтый, такой вот болотный цвет получился, такого оттеночка. А, больше охрочки. То есть меняют такие вот а, разнообразные травы, но приблизительно они как бы все а, идут, вот а, такие вот, как я говорю, да, оливковые, болотного цвета. Но где-то больше желтого сбелил, где-то больше зеленого. А, вот, даже добавила голубой фц с белилками. Да, вот такой холодный, холодный, зеленый получился. То есть, играем, варьируем. Даже вот такой сероватый оттенок, это тоже оттенок зеленого. наношу такими крупными мазочками, кое-где их перепивают. И вот здесь травы, выходящие на водичку. То есть, также настукиваем, как и веточки мы настукивали, да, в разных направлениях. Смотрите, на светлой воде хорошо будут и видны хорошо и смотреться хорошо темные травинки на девушке вот где теневая идет отражение от дерева да там светлые травинки смотрятся хорошо и вот уже здесь центр композиции у нас девушка да ну соответственно травка под ней мы уже добавляем более светлых оттенков более такая вот желтая в разбеле а, таких вот совсем совсем светлых и если не хватает добавляем темных и вот здесь тоже чуть-чуть впереди немножечко постукаю как бы добавлю а, вот этих вот тонких травинок охра с красненьким, такое все скучное, да, зеленое. Добавим а, таких вот красновато-охристых оттенков немножко. Сразу становится работа так вот повеселее. Белилки с желтым еще. И задаем направление. Вот добавляю темных, если требуется здесь уже как бы смотрите по своей работе: требуется либо не требуется. То есть я как бы не вижу уже, как у вас да, получилось. И вот поближе пастозные мазочки этих типа кувшинок, там вот веточки. Да, вот наша девочка. Посмотрите, как все написано. Теневая на платье, видите, нет пастозности, а свет прям пастозно на платечке. И вот травы вот настукиваниями получаются такие травинки интересные, темные, светлые. Такая кажется мазочка очень-очень красиво. Вот такая замечательная работа получилась. Несложный сюжет. Как бы, ну, над девушкой надо покрапить, посидеть. А так довольно-таки интересная работа. Спасибо, друзья, за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Я желаю вам всем отличного настроения. И на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.